Две сверхдержавы выясняют, у кого ракета больше и круче.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 Холодная война – это термин, которым принято обозначать период в мировой истории с 1946 по 1989 годы прошлого столетия, характеризующийся противостоянием двух политических и экономических сверхдержав – СССР и США, являющихся гарантами новой системы международных отношений, созданной после Второй мировой войны. Считается, что впервые выражение «холодная война» употребил известный британский писатель-фантаст Джордж Оруэлл 19 октября 1945 года в статье «Ты и атомная бомба». По его мнению, страны, обладающие ядерным оружием, будут главенствовать в мире. При этом между ними будет постоянно идти «холодная война», то есть противостояние без прямых военных столкновений. Его прогноз можно назвать пророческим, поскольку на момент окончания войны США обладала монополией на ядерное оружие. На официальном уровне это выражение прозвучало в апреле 1947 года из уст советника президента США Бернарда Баруха. После окончания Второй мировой войны отношения между СССР и западными союзниками стали быстро ухудшаться. Уже в сентябре 1945 года Объединенный комитет начальников штабов одобрил идею нанесения США первого удара по потенциальному противнику, Имелось в виду использование ядерного оружия. 5 марта 46 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей речи в Вестминстерском колледже города Фултон в США в присутствии американского президента Гарри Трумэн сформулировал цели Британской Ассоциации Народов говоря на английском языке призвав их сплотиться для защиты великих принципов свободы и прав человечества от Штетина на балтике до 300 в адриатике опустился над европейским континентом железный занавес а советская россия хочет безграничного распространения своей силы и своих доктрин фултонская речь черчилля считается поворотом к началу холодной войны между востоком и западом весной 47 года президент сша гарри Трумен обнародовал свою доктрину трумана или доктрину сдерживания коммунизма согласно которой мир в в целом должен принять американскую систему, а Соединенные Штаты обязаны вступить в бой с любым революционным движением, любыми притязаниями Советского Союза. Определяющим при этом был конфликт двух образов жизни. Один из них, по словам Трумана, базировался на правах личности, свободных выборах, законных институтах и гарантиях от агрессии. Другой – на контроле над прессой и средствами массовой информации, навязывании воли меньшинства большинству, на терроре и угнетении. Одним из инструментов сдерживания стал Американский план экономической помощи, объявленный 5 июня 1947 года государственным секретарем США, заявившего об оказании безвозмездной помощи Европе, которая будет направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Первоначально СССР и страны Центральной Европы проявили заинтересованность в плане, но после переговоров в Париже делегация 83 советских экономистов во главе с Молотовым покинула их по указанию Сталина. Примкнувшие к плану 16 стран получили значительную помощь с 1948 по 52 годы. Его реализация фактически завершила раздел сфер влияния в Европе. Коммунисты потеряли свои позиции в Западной Европе. В сентябре 1947 года на первом совещании Bureau, это (бюро) — это информационно-бюро коммунистических и рабочих партий – прозвучал доклад Жданова об образовании в мире двух лагерей. Лагерь империалистский и антидемократический, имеющий своей основной целью – установление мирового господства и разгром демократии. И лагерь антиимпериалистический и демократический, имеющий своей основной целью – подрыв империализма, укрепление демократии и ликвидация остатков фашизма. Создание (бюро) означало появление единого центра руководства мировым коммунистическим движением. В Восточной Европе коммунисты полностью берут власть в свои руки. Многие оппозиционные политики уезжают в эмиграцию. В странах начинаются социально-экономические преобразования по советскому образу. Этапом углубления холодной войны стал Берлинский кризис. Еще в 1947 году западные союзники взяли курс на создание на территориях американской, английской и французской оккупационных зон западно-германского государства. В свою очередь СССР попытался вытеснить союзников из Берлина в результате произошел берлинский кризис то есть транспортная блокада западной части города со стороны ссср об этом подробнее поговорим в другой раз но в мае 49 -го года ссср снял ограничения на перевозки в западный берлин осенью того же года произошло разделение германии в сентябре была создана федеративная республика германия в октябре же германская демократическая республика важным последствием кризиса стало основание руководства сша крупнейшего военно-политического блока 11 государств западной европы и сша подписали северо на Атлантический договор о взаимной обороне НАТО, согласно которому каждая из сторон обязалась оказывать немедленную военную помощь в случае нападения на любую страну, входящую в блок. Другой характерной чертой холодной войны стала гонка вооружений. В апреле 50 -го года была принята директива Совета национальной безопасности цели и программы США в области национальной безопасности, которая основывалась на следующем положении: СССР стремится к мировому господству, советское военное превосходство все более увеличивается. В связи с чем переговоры с советским руководством невозможны. Отсюда делался вывод о необходимости наращивания американского военного потенциала. Директива ориентировалась на кризисную конфронтацию с СССР до тех пор, пока не произойдет изменения в характере советской Системы. Таким образом, СССР был вынужден включиться в навязанную ему гонку вооружений. В 1950 53 годах произошел первый вооруженный локальный конфликт с участием двух сверхдержав в Корее. После смерти Сталина новое советское руководство, возглавляемое Маленковым, а после и Хрущевым, предприняло ряд крупных шагов для смягчения международной напряженности, заявив, что нет никакого спорного или нерешенного вопроса, который не мог бы быть разрешен мирным путем. Советское правительство договорилось с США об окончании Корейской войны. В 1956 году Хрущев провозгласил курс на предотвращение войны и заявил, что фатальной неизбежности войны нет. Позднее в программе КПСС подчеркивалось мирное сосуществование социалистических и капиталистических государств, объективная необходимость развития человеческого общества. Война не может и не должна служить способом решения международных споров. В 1954 году Вашингтон принял военную доктрину массированного возмездия, предусматривавшую использование всей мощи американского стратегического потенциала в случае возникновения вооруженного конфликта с СССР в любом регионе. Но в конце 50-х годов ситуация резко изменилась. В 1957 году Советский Союз запустил первый искусственный спутник, а спустя два года ввел в строй первую подводную лодку с атомным реактором на борту. В новых условиях развития вооружения ядерная война утрачивала свой смысл, поскольку заранее не имел бы победителя. Даже принимая во внимание превосходство США в количестве накопленного ядерного оружия, ракетно-ядерного потенциала СССР было достаточно для нанесения США неприемлемого ущерба. В обстоятельствах ядерного противостояния произошла череда кризисов. 1 мая 1960 года над Екатеринбургом был сбит американский самолет-разведчик. Пилот Гарри Пауэрс попал в плен. В октябре 1961 разразился Берлинский кризис. Появилась Берлинская стена. А через год случился знаменитый Карибский кризис, поставивший все человечество на грань ядерной войны. Своеобразным итогом кризисов стала наступившая разрядка. 5 августа 1963 года СССР, Великобритания и США подписали в Москве договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. А в 68-м году договор о нераспространении ядерного оружия. В 60-е годы, когда холодная война была в самом разгаре, в условиях противостояния двух военных блоков НАТО и Организация Варшавского договора, Восточная Европа находилась под полным контролем СССР, а Западная Европа в прочном военно-политическом и экономическом союзе с США. Основной ареной борьбы двух систем стали страны третьего мира, что нередко приводило к локальным военным конфликтам по всему миру. К 70-м годам Советский Союз достиг примерного военно-стратегического паритета США. Обе сверхдержавы по совокупности ракетно-ядерной мощи приобрели возможность гарантированного возмездия, то есть нанесения ответным ударом неприемлемого ущерба потенциальному противнику. В послании к Конгрессу от 18 февраля 70-го года президент Никсон обозначил три составных части внешней политики США. Партнерство, военная сила и переговоры. Партнерство касалось союзников, военная сила и переговоры потенциальных противников. Новым здесь стало отношение к противнику, выраженное в формуле «от конфронтации к переговорам». 29 мая 1972 года между странами было подписано основа взаимоотношений между СССР и США», которые подчеркивали необходимость мирного сосуществования двух систем. Обе стороны взяли на себя обязательство делать все возможное для предотвращения военных конфликтов и ядерной войны. Структурными документами этих намерений стал договор об ограничении систем противоракетной обороны и временная соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений ОСВ-1, устанавливающий предел наращивания вооружений. Позднее, в 1974 году, СССР и США подписали протокол, по которому они согласились на противоракетную оборону лишь одного района. СССР прикрыл Москву, а США – базу для запуска межбаллистических ракет в штате Северная Дакота. Договор по ПРО действовал до 2002 года, когда США вышли из него. Итогом политики разрядки в Европе стало проведение Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки в 1975 году, провозгласившего отказ от применения силы, нерушимость границ в Европе, уважение прав человека и основных свобод. В 1979 году в Женеве при встрече президента США Картера и генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева был подписан новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2, сокращавший общее количество ядерных носителей до 2400 и предусматривающий сдерживание процесса модернизации стратегических вооружений. Однако после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979-го США отказались ратифицировать договор, хотя его пункты частично соблюдались обеими сторонами создавались силы быстрого реагирования, призванные защищать американские интересы в любой точке мира. По всей видимости, в конце 70-х годов в Москве сложилась точка зрения, что в условиях достигнутого паритета и политики разрядки именно СССР принадлежит внешнеполитическая инициатива. Происходит наращивание и модернизация обычных вооружений в Европе, размещение ракет средней дальности, масштабное наращивание сил, ВМС, активное участие в поддержке дружественных режимах в странах третьего мира. В этих условиях в США возобладал курс на конфронтацию. В январе 80-го года президент провозгласил доктрину карт, согласно которой персидский залив объявлялся зоной американских интересов и допускалось использование вооруженной силы для ее защиты с приходом к власти рейгана была предпринята программа крупномасштабной модернизации различных типов вооружения с использованием новых технологий имевшая целью добиться стратегического превосходства над ссср именно рейгану принадлежат знаменитые слова о том что ссср является империей зла а америка это народ избранный богом для осуществления священного плана то есть оставить марксизм-ленинизм на пепелище истории. В 81-82 годах были введены ограничения на торговлю с Советским Союзом. В 83 году принята программа стратегической обороны инициативы, или так называемых «звездных войн», призванная создавать многослойную защиту США от межконтинентальных ракет. В конце 83-го года правительства Великобритании, ФРГ и Италии дали согласие на размещение на своей территории американских ракет. Последний этап Холодной войны связан с серьезными изменениями, произошедшими в СССР после прихода к власти нового руководства страны во главе с Горбачевым, проводившим политику нового политического мышления во внешней политике. Настоящим прорывом стали женевские переговоры на высшем уровне между СССР и США в ноябре 1985 года. Стороны пришли к единому мнению, что ядерная война не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. А их целью является предотвращение гонки вооружений в космосе и прекращение ее на Земле. В декабре 1987 года в Вашингтоне состоялось новая. Новая советско-американская встреча, закончившаяся подписанием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5500 километров) в ядерном и неядерном оснащении. Эти меры включили регулярный взаимный контроль за исполнением договоренностей. Таким образом, впервые в истории уничтожался целый класс новейших вооружений. В 1988 году в СССР была сформулирована концепция «свободы выбора» в качестве универсального принципа международных отношений. Советский Союз начал вывод своих войск из Восточной Европы. В ноябре 1989 -го года в ходе стихийных выступлений был разрушен символ Холодной войны – бетонная стена, что разделяла Западный и Восточный Берлин. В Восточной Европе происходит череда бархатных революций – компартии теряют власть. 2-3 декабря 1989 -го года на Мальте состоялась встреча между новым президентом США Буш и Горбачевым, на который последним подтвердил свободу выбора для стран Восточной Европы. Был провозглашен курс на 50-процентное сокращение стратегических наступательных вооружений. Советский Союз отказывался от своей зоны влияния в Восточной Европе. По итогам встречи, Горбачев заявил, что мир выходит из эпохи Холодной войны и вступает в новую эру. Со своей стороны, Буш подчеркивал, что Запад не будет пытаться извлечь какие-либо преимущества из за необычных перемен, происходящих на Востоке. В марте 1991 года, официально состоялся роспуск ОВД. В декабре произошел распад Советского Союза. Но мы сейчас немножко торопим лошадей и об этом чуть поподробнее поговорим в другой раз. На 7 позвольте откланяться. Скоро увидимся.